Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Привет, друзья! С, с Новым годом! С новым счастьем! С вами новогодний, уже в новом году, новый выпуск а, «Агит парохода» Киса Елена Дьяченко, Ося Валентин Землянский. И мы готовы дальше двигаться по бурным водам нашей непростой действительности. Особенно с учетом того, что 1 января последние несколько лет... В Украине происходит весьма важное событие, которое не оставляет равнодушными не только а, всех украинцев, но и страны, расположенные гораздо дальше Украины. Это дошло до того, что э, это факельное шествие в честь годовщины э, рождения Степана Вендеры э, в этом году э, заставило сразу два посольства сделать совместное заявление, посольство Польши и Израиля в общем-то, обратились к двум местным советам, Львовскому областному и городскому, и Киевской городской администрации, с тем, что, в общем-то, ну, в общем-то, Бандера преступник, мягко говоря. Ну, нужно отметить, что, в принципе, вообще динамика посещения подобного рода мероприятий, она идет на спад, то есть, если, скажем, на пике майданных настроений, там, в 2014 году речь шла о 5, Обязательно с да. бюджетников. Свозили, да, причем свозили как бы из западных областей, то есть в Киеве а, количество участников марша доходило до 5000, сейчас натянули офи, ну, как бы официальные данные 2000. Вот, ну как бы по общим оценкам, ну максимум там было тысячи полтора А я думаю, что причина этих двух 2000 в том, что просто прошлогодние а, методички остались автоматически лежать. А, прошлогодние распоряжения стали слежать у губернаторов, у местных властей, и они на всякий случай решили, решили их выполнить. Не, но в этом плане весьма показательно, потому что, в принципе, если было, у власти действительно было бы желание сказать, прекратить подобного рода вещи, я думаю, что не составило бы большого труда. Тем более, что организатор, как бы и тот, кто проводит, всем абсолютно известный. Но, как мы видим, пока... Такие вещи ну, остаются незамеченными, по крайней мере. Если не, не вызывают какой-то реакции у властей, то как минимум остаются незамеченными И более того, вывешивание баннера это, кстати, тоже то, что отметили послы в своем письме: вывешивание баннера с портретом Бандеры на на фасаде Киевской городской администрации, это тоже было весьма Ну, да бог с ним, с самим господином Бандерой, но дело в том, что эта ситуация, я думаю, что не поможет никак Украине в начале диалога по вопросу Крыма, потому что, как отметил Макс Бужанский, впервые дипломаты заявили, назвали территории Западной Украины оккупированными, высказав таким образом претензию Польши и Израиль, поскольку это было совместное заявление, Израиль практически с этим согласился. И поэтому вопрос Крыма, я думаю, только ухудшили себе перспективы вообще какого-то даже, даже шансы какого-то возможного рассмотрения этого э, вопроса на каком-то международном уровне вот этими заявлениями. Ну Поэтому... это попытки ревизии то о чем говорилось неоднократно что попытки ревизии э, истории то есть попытки написания новой истории как бы попытки вычеркнуть э, 70 лет советского периода из истории Украины, они, ну то есть как Макс написал хорошо, что Советский Союз уже мертв, ему от этого не холодно, не жарко так сказать, попыток всякого рода ветровичей заниматься переписыванием истории, а вот то, что это может конкретно ударить по современной Украине и по ее позициям на международной арене и нанести существенный вред тут ты абсолютно правильно говоришь по поводу и по поводу Крыма mm -hmm. в том числе вот это да, это факт и вот мы получили как бы первое, это уже не звоночек звоночки были до этого это тем уже. более, что вице-премьер по европейской интеграции в, в своем интервью которое он дал после Нового года Интерфаксу он там пафосно тоже рассуждал о том, как нужно начать э, диалог э, по, по Крыму или э, полилог по Крыму и бросается тоже какими-то нереальными конструкциями, из чего понятно, что пока э, никаких идей у украинского правительства на эту тему нет. Ну, вице-премьеру мы уделим э, э, отдельный, так сказать, отдельный блок в нашем с тобой общение, потому что это просто как сказать, апогей и апофеоз. Тут другого слова не найдется, потому что как раз вот и насчет абсолютно не неартикулируемых вещей, то есть человек говорит, как бы, вот такое впечатление, что он первый раз, как вышел на интервью, и вообще первый раз он начал что-то публично произносить, до этого, возможно, писал, и тоже, по всей видимости, его очень плохо понимали, потому что не связанные между собой, то есть вот эти вот конструкции, как бы, с, даже с грамматической точки зрения, не говоря уже по поводу того, что логики не прослеживается, там, условно говоря, в одном блоки ответов да, вот между абзацами там, связи, связи логически теряются он сказал что вопрос крыма надо вообще обсуждать без россии как вообще отношение к этому моменту украина должна как бы сама самостоятельно начинать этот процесс на европейских площадках а россия это такое там, они потом разберутся как бы если и вообще и кто кто кто ну, кто, вот кто ты такой ты кто такой продолжение политики порошенко вот этого пещерного национализма оно э, может прямо привести к тому что Весь мир скажет, окей, вы хотите в правовом поле по нормам международного права решить вопрос Крыма, окей, давайте проведем под международным наблюдением референдум, который весь мир признает, и по результатам этого референдума определим статус Крыма. Вот на сегодняшний день этот референдум Украина проигрывает. Я больше чем уверена, что, граждане, что жители Крыма, к сожалению, после всех этих шести лет последних, они э, как раз выскажутся не в пользу Украины. Поэтому вот такие кулебы, вот, вот такие пристайки, вот эта норма о евроатлантической интеграции, впихнутая в Конституцию и языковой закон и все остальное оно как раз приведет к тому, что э, вот так э, может мир отреагировать на вот такие инициативы. А давайте с наскоку решим вопрос Крым. Ну, вот по поводу Кулебы, как бы, я, я тогда буду иллюстрировать очень, очень хорошие послания. Он сказал, что это третий элемент их деятельности деятельности правительства Гончарука в том числе, ну, то есть вот по его, по его направлению. Тут внимание. Мы задали новую амбициозную динамику в отношениях с ЕС и НАТО для того, чтобы э, в следующем году выходить на качественно новые инициативы и приоритеты у сотрудничества. Но я хочу сделать шаг назад и напомнить, что у человека, который ну, сначала немножко был помощником злочинного Константина Грищенко в злочинном правительстве, потом переметнулся к сумасшедшему Климкину в связи с революцией, и в принципе он является парохоботом, да, должность по сути о том, чего нет. Да, Вице-премьер по европейской интеграции, собственно этот вопрос существования есть в последнее время под под большим вопросом, а он собирается интегри, ну вот он как бы, функционал у него интегрироваться туда, где сейчас проблемы и... у него динамика и с... качественно новая динамика миграции и э, с, в, с отношениями с НАТО, и э, с внутренним кризисом и с Брекзитом и намечаются там какие-то польские движения в сторону выхода или невыхода из ЕС. Поэтому вот, собственно... Ну, кстати, хочу тебе сказать, меня очень сильно резонуло, когда речь шла, уже немножко ему задавали другой вопрос относительно реформирования службы безопасности Украины. Ко которая не имеет вообще никакого отношения, потому что это независимый, по легенде, правоохранительный орган. Нет, ну давай понимаешь, что Кулеба как бы вот с его интервью, это по сути дела, знаешь, знаешь такая, краткий, краткий курс ВКПБ, крат, краткая программа. Правительство Гончарука, чего они собираются делать? Вот, ну. не, я не соглашусь, что Гончарука это кр краткая программа э ну собственно ан антироссийского лобби а, внешнего управления, которое. Здесь в 2014 году дорвалось до власти путем государства. Да, но с учетом количества этого лобби в правительстве Гончарука, по-другому это назвать ну, очень а, тяжело. Ну, я понимаю, что очень, очень в критических условиях формировалась команда правительства. А. Да, что не глядя, подмахивали, там, не читая биографии. Да, надо было очень быстро это сделать. Но я понимаю, что понял Кулеба из своего назначения высокого. Человек э, из клерков там, у, у Клинкена, он был, э, отвечал за коммуникации mm -hmm. и за то, чтобы э, делегацию э, Российской Федерации изгнать из парламентской ассамблеи Рады Евро... Совета Европы. Да? Вот такой был коммуникатор. Из клерков э, человек вдруг прыгнул в высокие должности. Он в 2014 году понимает, или там, когда он пришел к Климкину, понимает, что порохободство и соросятничество принесло ему карьерные успехи. И когда его второй раз берут в правительство Зеленц... э, Гончарукан, он тоже понимает, что это успех, и здесь продолжает, собственно, ту линию, которая привела ему к успеху и благосостоянию. Да, я не спорю, я просто хочу тебе про проиллюстрировать, что меня, да, да, что меня зацепило в данном случае. Это то, что происходят консультации с НАТО и консультативной миссии Европейского Союза. Они получили законопроект относительно реформы СБУ и высказали свою позицию что им нравится, а что нет. Прости, пожалуйста, с точки зрения национальной государственной безопасности, орган, который отвечает за государственную безопасность, в данном случае Служба безопасности Украины, он, его, так сказать, базовый закон, который будет определять направление его работы, проходит экспертизу в НАТО и в Европейском Союзе. Вот, ну... ну ты знаешь, меня больше... Мне, как человеку из бывших, просто... Ну, по последний раз я такой шок испытал, это когда посол США вручал погодный выпускникам Академии Службы а Безопасности Украины. сейчас там что не висит на Владимирской Нет, не, что сейчас уже висит? Это и есть. не заходят туда люди с американским гражданством, которые не имеют доступ к гостайме? Я что тебе это... просто... Нет, ну понимаешь, а сейчас, что ли, это не это выпячивается, это не показывается. Да это показывается, это... Я только а это... гордился а, тем, что там у него в прокуратуре целое Нет, дело. то у него прокуратура, то прокуратура. Мы с тобой понимаем, что да, страна под внешним управлением, как бы и прочие вещи. Но, ребят, то есть у вас как бы везде, так зачем, вы, зачем вам СБУ? Посадите здесь как бы с десяток агентов ну, так ФБ. Во время обмена с КПП присылали фотографии, где висит э, украинский флаг и э, американский. американский. Ну, Или да. украинский и бандеровский. Ну, то есть тогда то, прекратите рассказывать на байки про суверенитет, независимую политику как бы и прочие вещи. Оно некрасиво звучит в пресс-релизе, что мы все сдали. Меня, например, смутило не это, не то, что... В вот, общем, клерк из Климкиновской команды пытается там, строить отношения с НАТО. В принципе, эти отношения были с НАТО всегда, это нормально, да? Вопрос в том, в, в каком режиме. Ты же знаешь, что у нас поменяли звания военные, да поднатовские, и там теперь все совсем по-другому и очень смешные теперь, теперь, теперь названия. Но не об этом. Меня смутило то, что он э, взял на себя ну, не только направление интеграции в Европейский Союз, он взял на себя функции, по сути, и э, министра иностранных дел в том числе. Он высказался об отношениях с Венгрей, он начал высказываться о том, что он будет курировать отношения Украины с Индией и Китаем. Но он сказал, что Китай это вообще его направление. <кười> То <кười> есть <кười> пропал. Дом да. в переулке. И параллельно, чуть двумя абзацами выше, он рассказал о том, что... Борьба с «Северным потоком-2» — это главное, одно из главных его в направлений работы. Из чего можно сделать вывод о том, что ну, Китаю стоило бы напрячься в этой истории, погуглить господина Кулебу и понять, что американское лобби в отношениях Украины с Китаем будет главной ценностью и главным критерием построения этих отношений. Ну, он очень радуется в своем интервью по поводу того, что приостановка «Северного потока-2» заставит Россию потратить больше денег, хотя не совсем понятно, на основании чего он делает такой вывод, потому что проект, как бы, он приостановлен, и деньги за невыполненные работы, я так понимаю, будут возвращены, поэтому где здесь... Подражание процесса, честно тебе сказать, мне не совсем понятно. И самое главное, он говорит, это не антинемецкая политика. То есть мы гасим в полный рост немецкий проект, в том числе, но при этом говорим, что не немецкая, это проукраинская политика. Так вы как бы определитесь, вы умным или красивым, потому что с точки зрения проукраинской политики, в моем понимании, может быть я ошибаюсь, это когда вы направляете все основные усилия, например, на привлечение инвестиций и модернизацию украинской газотранспортной системы, вы привлекаете, например, немецкие инвестиции, в том числе, да, немецкие компании. И или говорили газпромовские деньги, или что было газпромовские логично. деньги, да, и говорите по поводу и, того, что да, вы укрепляете, чтобы деньги, как бы, которые там будут платиться за транзит газа по Северному потоку 2, платились по, э, за транзит по территории Украины, по украинской газотранспортной системе. Более того, э, понимаешь, вот ну, как бы антироссийская статья, о которой ты говоришь, она весьма... Мне говорит, сделали мониторинг. Это ужасно, да оценки ситуации с, э, в России вот с Северным потоком-2, с подписанием контракта. И там же ж говорят, мы же вот это вот их должны были, вы обещали, что мы ничего качать не будем, а теперь мы снова будем, и 3 миллиарда заплатили. И у него такая, знаешь, щенячий восторг и детская радость по поводу того, смотрите, как вот отреагировали в Российской Федерации. Ну, то, но... то есть вице-премьер, ну как бы... Третий человек в правительстве говорит о, том, что, говорит о том, что его радует негативная оценка россиянами в ситуации с... Во взаимоотношениях с Украиной с... и с транзитом с в транзитом том числе. Да. Почему ему не сделали, анали... ну лучше бы он заказал аналитическую записку о том, что, что такое транзит. Куда идут эти 2 миллиарда э, за транзит? И почему они не доходят до государственного бюджета? Ну, я бы рекомендовал Почему бы. они оседают в, в, в нефтегазе? Да? Не аналитическую и, записку. И, и м, вторую аналитическую записку стоило бы почитать, э, что происходит с потреблением газа в Европе из добычи, и почему Северный поток не угроза украинской газотранспортной системе. Вот а... Это было бы умнее, мне кажется, чем заказывать мониторинг, это, ну, просто какой-то бред. Тут не нет, тут просто аналитическими записками не обойдешься. Здесь нужен такой хороший большой талмут. А, ну, назвать, или, или, я не знаю, отрубить голову. В трех, в, трех, в трех томах, как стать умным, понимаешь? Потому что человек, который, что в четырнадцатом году Россия, Украина была а, наибольшим клиентом Газпрома, и я абсолютно уверен, что Украина уже никогда не будет а, самым большим клиентом. Хочется напомнить, Извини, но вот хочется напомнить, что Газпром поставлял газ и основной потребитель импортного газа в Украине всегда была промышленность. Почему, собственно, Украина? Ну, там, страшно. Ну, страшно. потому что минус 7,5 за год у нас Страшно посмотреть ту статистику. развал промышленных. Да. И это только за год. За 6 лет они же боятся ее озвучивать. У нас Госкомстат запуган до того, что он годовые отчеты больше не публикует. Он публикует только за 11 месяцев, потому что за год очень страшная статистика. И так, 6 лет. Ну, вот страшно сказать, но там объемы потребления шли с 90 миллиардов кубических метров, да, скатившие до сегодняшних там 32 или 34, в целом по Украине, я имею в виду, а вот, но... Подобного рода заявления для людей, которые немножечко соображают, что такое экономика и что такое энергетика, оно означает одно. Украинское правительство в своей перспективе собирается отказаться. А мы это видим и в том числе. Да, мы это видим и по программам как бы, правительства, мы это видим и как бы, по заявлениям того же самого премьер-министра. То есть правительство не рассматривает реальный сектор, промышленный сектор, собственно говоря, как ключевой. И собирается его, как бы, по сути дела, помножить, помножить на ноль. Вот это бы неплохо подсказать господину Кулебе в следующий раз, когда он начнет сказать, разглагольствовать на тему транзита и на тему так сказать, поставок ну, российского газа в Украине. Мне всегда интересно, как Боженька шутит э, с фамилиями. И вот там, после всех этих Клинкиных, да, и всех ибо, Наидзе. я прошу прощения, это настоящая была фамилия. Я посмотрела, что значит э, слово Кулеба. Зачем-то в толковый словарь украинского языка оказалось, что это э, очень густой кулиш. А кулиш – это э, походная э, каша из пшена. Ну, я тебе хочу еще к этому добавить, <coughs> относительно заказ, заканчивая газовую историю. Вот э, господин Кулеба, продолжая э, разглагольствовать на эту тему, он сказал абсолютно... Ну, вообще, само заявление его логичным не назовешь. как бы и, в здравому, здравому смыслу. Ну, трианон это... Сейчас я просто про, про, про газ хочу закончить. То есть что... По сути дела, он говорит о том, что в европейском законодательстве нигде не написано, что вы должны, я так понимаю, логика, я переведу с, е, с Кулебовского на русский, а логика в том, что нет нигде обязательств покупать, либо не покупать, у него выпало просто слово, либо не покупать газ у той или иной страны. Так вот, я хочу опять же таки сказать, что третий энергопакет, он предполагает либеральный рынок, выход любой компании, потому что в противном случае это будет являться дискриминацией. По отношению, например, к тому же Газпрому. И заявление по поводу того, что Украина еще не созрела, а девочка пьяна уже который год, как э, пела классик э, российского рока, э, к покупке российского газа. Это означает одно, это значит, что господин Кулеба всеми силами пытается сохранить существующую сегодня схему так называемого реверса, то есть закупки через посредников и, соответственно, переплаты там, от 50 до 70-80 долларов за 1000 кубических метров. В пользу, в пользу нак нафтогаз украины мало господин кобыля тех этих Ну и про тут получит. нельзя смолчать мне кажется это это финал Развитие украинской дипломатии в эпохе парахоботства. Вице-премьер по евроинтеграции заявил о том, что в следующем году отношения с Венгрией будет невозможно наладить, потому что 2020 год будет годом, годом Трианона, и Венгрия будет находиться в каком-то не очень вменяемом состоянии из-за того, что сто лет назад Трианонский договор был подписан и развален австро венгрии Ну да, там была очень сложная ситуация, тем более, что там как бы все это происходило на фоне революции в России, это полный, да, это полный, у меня, честно говоря, когда начал читать, еще не дочитал по поводу э, Трианона, у меня первая ассоциация возникла более близкая, <coughs> замечательный фильм был «Тассу полномочен заявить», там агента Трианон звали, Когда вот когда я смотрю, нет, тут как бы копнул глубже на сто лет, он думал, что же это он про, про КГБ решил вспомнить, он не про КГБ, он решил вспомнить про Венгерскую коммунистическую республику, советскую, Венгерская советская республика, которая была создано вот в процессе вот этих, да, ну до подписания вот этого договора, ну вообще молодец. Потому что, конечно, решение гуманитарных проблем, которое для Украины является первоочередным, это на фоне, кстати, вот этого, вдобавок к заявлению послов, которые были сделаны, после таких заявлений они, конечно, продвинутся семимильными шагами, особенно учитывая, ну тут же клубок просто, учитывая тот факт, что Венгрия блокирует все инициативы Украины по вступлению в Североатлантический альянс. С чего вдруг? Да Это происходит. Тут получается, что внутри Украины нет политической силы, которая может это способна это сделать, да? Мы пропустили эту шайбу с преамбулой Конституции. Венграм, мне кажется, надо наоборот там какие-то цветы послать за это. Но нет, но тут господин Кулеба трианон. Ну, вот, Дефис. Казалось бы, казалось бы, причем здесь Кулеба, да? С... Не, ну я, по-моему, уже рассказала про кашу. То есть, ты хочешь сказать, что полная каша. Но, в принципе, исходя из, хочу тебе сказать, что исходя из заявления, да, это можно. Можно именно так и как? Это символ нашей последней дипломатии. Ну, и не только, и не только дипломатии. Ну, обсуждать можно было бы, если бы... Было... Нет, ну это мы все к чему? К тому, что можно, конечно, сменить Порошенко на Зеленского. Да? Можно как бы пойти мягким путем, вот переворачивание страницы «Майдан-Антимайдан», да, сглаживание и поиска каких-то общих объединяющих вещей. И так вот не резко через уголовные дела и военные трибуналы избавятся от, от этого всего, что заполонило страну за шесть лет, а вот как-то мягко, да, как власть это избрала. Но здесь же вопрос, во-первых, направление движения страны в связи со всеми этими трианонами, пристайками и э, другим. Да? А во-вторых, скорости, потому что Европа, допустим, из средневекового состояния Вышло-то за 500 лет, но ну, вопрос 500 лет, да, и вопрос, куда мы пойдем, потому что ну, ключевая, знаешь, нить всего этого базового такого интервью господина Кулеба была о том, что мы боремся за микрофинансирование Европейского Союза. То есть, условно говоря, Европа сидит себе там и говорит, давайте мы вот этих варваров, дадим им немного денег, пусть они помоют голову и немного будут выглядеть э, более похожими на нас и менее на варваров. Так они же украдут, говорят скептики европейские. Ну, говорит, первые там восемь раз украдут, а потом они, им станет стыдно, они начнут рефлексировать проблему и уже начнут думать о том, чтобы помыть голову. Так вот, господин Кулеба и же с ним, они нас ведут к тому, чтобы мы как бы всю жизнь страны направили на борьбу за вот эти вот деньги на, на помывку головы да? ну, как бы, вот, вот, вот за, за то, чтобы занимать такую роль в отношениях с Европейским Союзом ну, вот это опять же таки продолжение вот той политики пещерного национализма кругом враги вот у Украины постоянно, постоянно возникают враги. Нет, так у них это у них была какая стратегия? Э -э вот Вжарить венграм, чтобы венгры приползли, приползли к нам на коленях и начали просить. Да? То есть у них было вот так, вот их нейроны головного мозга выстроили такую причинно-следственную связь. Вот мы примем такой э -э ряд законов, которые направлены против, в частности, там, венгерск, венгров, которые являются гражданами Украины. И тогда в Венгрии, значит, на коленях, а что-то не приползла Венгрия. да? И при этом они не задумываются над тем, что их стратегия не они продолжают как бы продавливать. да? Тут уже испорчены отношения с Польшей Израиль, ну С Израилем ну, как-то мы раньше держались, да? все-таки проамериканский ну, какой-то со союзник. Но тут уже начинается вся эта история, поэтому та же, та же стратегия по отношению к Российской Федерации. А давайте им что-то, давайте им как-то навредим, и потом к нам Путин на коленях приползет. Что-то за 6 лет не приползает, но отсутствует рефлексия того, что стратегия что-то не срабатывает. Вот что пугает. Понимаешь? Что люди не способны, в принципе, к власти пришли люди, чьи нейроны головного мозга не, не устанавливают необходимое количество связей. Ну, так просто не дает эффекта, она дает обратный И... эффект. Она они бьет... не рефлексируют. Они мы не... это видим, какой эффект она дает. Проблема в том, что они за 6 лет не рефлексируют. Не рефлексируют. Буквально вчера ко мне на Facebook приходил такой персонаж и рассказывал, вот когда вы работали в нафтогазе, все было клево. А сейчас вы говорите, что вокруг все а, говно. Извините. И тогда да. газ был по 50? Но он даже не знал, как пишется это слово правильно и вот, ему, в принципе, было все равно. А вот, э, ну, да бог с ним, я тебе к тому, что такие люди есть, которые свято веруют. Не, я понимаю, что они есть и свято веруют, и слушают то, что им говорит телевизор, но почему они у нас вице-премьеры? Ну, вот, я не думаю, что они вице-премьеры, я не думаю, понимаешь, нельзя недооценивать, как бы, я понимаю, что у них, у них когнитивные функции, они весьма, как бы, ограничены. Но нельзя недооценивать, вот у них хватательный рефлекс развит весьма и весьма. И поэтому они как бы, вот будут им, они почувствовали, знаешь, это же собака Павлова. Слюна течет, вот то, что ты сказала, слюна, слюна течет, как бы в этот, лампочку зажгли и поехали. Вот у них лампочка, там, лампочка Сороса, лампочка Европейского Союза, лампочка, не знаю, еще кого. Вот лампочка зажглась, о, поехали. Что нужно говорить? Ну, причем здесь в случае с Кулебой речь идет о каких-то там грантах там в 200 миллионов, да, чем он там гордился, какой-то грант по освещению улиц в Николаеве mm -hmm. вот, там в, ну, в пару сотен миллионов. Долларов. То есть мы выпускаем как бы на воздух э, одним там каким-то небрежным движением. Миллиард долларов на каких-то складах, мы теряем кучу денег в, в, в яме нефтегаза. Мы вдруг положили весь экспорт, потому что Минфин э, выпустил УВГЗ и, и чиновники Минфина их, его купили, поэтому им сейчас нужна сильная гривна, потому что 8 числа первые выплаты, потом 15 и 20 да. Им нужна сейчас большая гривна, чтобы больше получить денег. Да. При этом бюджет недополучил 50 миллиардов гривен, то есть 74, уже, 74, 74, да. уже Гончарук, Гончарук это даже, даже подтвердил, сказал, ну, это не так много, как бы мы, а мы рассчитывали будет больше. Не, ну это официально был дефицит, дефицит да. это еще поверх дефицита они а недополучили, недополучили там, по сейчас они 80. стоят в развилке, увеличивать ли дефицит бюджета прошлого года или как-то так перемигать, а э, э, соц.выплаты же не выплачены за декабрь, никакие. Это будет все происходить в январе за счет уже денег этого года. Но зато они создают офисы. Ну, я думаю, что так легко и, и прошли переговоры по газу, потому что денег нету. А с офисами, да, это модно. Модно, стильно, молодежно. Даже никто не задумывался, какую аббревиатуру получит Генпрокуратура после того, как она превратится в офис. Ну, в принципе, логичный, как, как, как, как задумывалось, так и получилось. Но вопрос в том, что вот это вот чудо, которое живет во Франции, и тут раз в месяц появляется на своем рабочем месте, совершенно не понимает, что такое управленческая работа и что такое правоохранительные органы, оно получило же сверхполномочия создавать и ликвидировать любые прокуратуры. С чего вдруг увольнять и назначать любых прокуроров, э, в, ну, вмешиваться практически во все что угодно. То есть мы э, человеку, профнепригодному, дали огромные функции. Он мало того, что резидент другого государства э, и соросятник на всю голову, но ну, он, он, он просто ничего не делает. Ой, отлично. С его-то его навыками, может, даже и неплохо что он ничего не делает. Хуже было бы, если бы он начал что-то делать. Не, ну он-то, может, если бы он занимал там какую-то тихую должность, никому не нужную, да, как, как в «Нефтегазе», например, Районного прокурора, и, тихо, да. и тихо тырил. да. Но вопрос же в том, что всему обществу посылаются сигналы о том, что убийство больше не является наказуемым преступлением. Да? Стерненко гуляет с лекциями по стране, там, читает в университетах. Ну и так далее. Как я хочу сказать, что Украина, в принципе, страна вообще невиданных возможностей покруче Соединенных Штатов. Здесь любое деяние не, не, не подпадает под уголовный кодекс. Вот просто любое. Весь вопрос в том, наличествуют ли у тебя достаточные средства, чтобы монетизировать процессы значит, уголовного там, или административного разбирательства. Все, а так можешь творить все, что хочешь, и все только стернинг. У нас есть масса, масса других примеров персонажей, взяточников, убийц, вот, людей, как бы, использовавших огнестрельное оружие. Ну, на тормозах, до свидания, исчезли, ну, как бы, нарушивших правила дорожного движения. Ну, кстати, поздравляю, с 1 января э, вождение в нетрезвом виде стало уголовным преступлением, оно криминализировалось. И, а кто будет следить за этим, если уже давно, собственно, эти профнепригодные люди на, в полицейской форме умеют только, ну, не знаю, поставить машину? Ну, они попереку... будут следить, потому что ставки-то выросли. <coughs> не, ну, то есть, если мы с тобой говорим в логике правосудия, правосудия не будет. А ставки, ставки на, на взятки, которые будут давать полицейским, вырастут, потому что там штрафы, по-моему, стали больше тысячи по, по, по, по, долларов. Ну, как бы за... Поэтому вполне... Ну, я в этой связи вообще не понимаю, каким таким важным процессуальным, в чем содержательная часть будет процессуального руководства Генеральной прокуратуры уголовных дел, которые расследует национальная полиция. Так я вот об этом же... И на то есть, ну, я не понимаю... Бездействие оно никак просто не отразится на, на происходящем в стране. Ну, есть, поэтому я и говорю, что может быть и хорошо, может так и задумывалось. Нет, но ну, возможности для торговли уголовными делами есть, да? возможности для того, чтобы заживать уголовные дела, связанные с Майданом, есть. Закон, запрещающий расследование убийств беркутовцев, есть. Да? То есть там есть очень много других возможностей, которые, если не ему, так всем остальным, дадут шансы тоже переехать куда-нибудь во Францию, мягко говоря. Ну да бог с ним, с прокуратурой. В конце прошлого года, мы не успели с тобой, к сожалению, так сказать, ухватить это в итоге, вот, состоялось знаменательное событие, которого ждало все прогрессивное человечество. Подписали контракт, который мы с тобой уже упоминали. Вот Пять дней длились переговоры, беспрецедентно. Как бы пять дней. Вот. И ты понимаешь, самое парадоксальное, при всех попытках парохоботов найти зраду, зрадой как, найти как-то не получилось. Ну, потому что вроде бы Ветренко и Коболев, это же еще и из попередников, да, как бы из предыдущей злочинной власти Порошенко. Поэтому вроде бы как все решения, которые они принимают, они не могут быть зрадой. Вот. Но как-то и назвать это перемогой тоже язык не поворачивается. Вообще, если с точки зрения... Здравого смысла и логики, я, наверное, впервые я послушал брифинг Коболева, я готов с Коболевым согласиться, что действительно была ситуация вин-вин когда, по сути дела, выиграли все. А вот там, правда, остается масса, вернее, это вызывает новые вопросы, но это вопросы уже внутреннего порядка, а не вопросы взаимоотношений с Российской Федерацией, то есть был как бы пятилетний контракт с разбивкой транзита 65 миллиардов в этом году и по 40 миллиардов до 2024 года включительно. При мощности 140 миллиардов. Вот тебе первая выгода. Дальше идем, ну как бы тут же мы, в, тут 140, да, а тут ноль. Вот истина же она где-то посреди. А следующим моментом это ставка транзита, которая практически не изменилась. То есть Газпром будет платить столько же, сколько он и платил, господин Витренко уже кстати расшивая вот Здесь конфиденциально, здесь не могу, а здесь я не стоял. Вот, Но он, он сказал, что транспортная работа будет обходиться где-то в 32 доллара. Но вот не хочу расстраивать, 32 доллара это столько, сколько и до этого платил Газпром за прокачку тысячи кубических метров по территории Украины. Да какая разница, если в бюджет эти деньги не попадутся? Ну, вот тут тоже интересный момент, сколько будет денег получать нафтогаз. Как компания-организатор. Ну, во-первых, сама с, с, вот, конструкция. У меня вопрос, зачем? Да, сама конструкция, то есть, по идее, если вот господин Кулеба, будем к нему обращаться, он теперь мой фаворит. Значит, он говорит о европейских правилах. Значит, по европейским правилам Газпром должен был напрямую заключить контракт с оператором газотранспортной. Ну, два контракта, один был заключен на доступ к сети, и второй на прокачку. Вот почему так пошли как бы обходным путем, через Нафтогаз, а «Нафтогаз» уже будет непосредственно заключать договора с оператором. И Коболев и Витренко мотивируют это несовершенством украинского законодательства, что никто не хотел умирать и брать риски. Ну типа оператор не готов сейчас к прямым контрактам? Да, а по сути оператор не готов. Тут я с тобой абсолютно соглашусь. Вот они там носятся в срочном порядке, добивают все необходимые а, правовые а, договорные аспекты с другими операторами. Все. Но по сути дела ответственность перед... Газпром он будет нести нафтогаз, и, соответственно, он будет нести это перед, перед европейскими потребителями. Вот те вопросы, которые возникают. Так зачем-то дано или нафтогаз, или оператор? А вот тут я тебе сейчас расскажу. В своем брифинге господин Коболев указал, что возможен будет так называемый виртуальный реверс. Вот вернемся к господину Кулебе. А, незрелость Украины для покупки российского газа и возможность виртуального реверса ⁇ это суть две стороны одного процесса. То есть теперь можно вообще даже какой-то минимум не тянуть через западную границу. То есть виртуальный реверс позволяет взять российский газ, который зашел на украинскую территорию. И по бумагам его провести через Австралию, Эквадор, Южную Африку, Антарктиду и Северный морской путь. Давай остановимся на Австрии. Проведем его через Австрию и назад. Австрия, Австралия. Да. То есть по... Документом он пройдет от, украинской, от восточной украинской границы через западную до Австрии, потом вернется назад на украинскую западную границу и еще от западной границы, например, дойдет ну, до условного Донецка или Днепропетровска, А вот все это время он будет, например, в районе Днепра, никуда он ходить не будет. А вот ручки жирные и вот эта вот транспортная работа, она абсолютно ляжет дополнительно. доходом. в Уголовном кодексе это называется, э, во-первых, э, фиктивная сделка, а во-вторых, э, государственная измена. А ты думаешь, они что-то... Вот, как... вот, да, 204, 205, 111. Рвались э, к третьему энергопакету. Он позволяет... А что, сморя, разбазаривание государственных, нецелевое использование государственных средств. Он позволяет как раз проведение подобного рода операций, потому что если вот у тебя контракт, в любом случае ты должен оплатить работу, которая якобы была сделана, хотя она якобы не сделана. Ну вот, ну вот, поэтому это, это еще одна выгода. Ну и, соответственно, цены. Это очень важный момент, потому что об этом забывают. Ведь э, наше хитромудрое правительство, как бы, пришло к выводу, что... Э, пришло к выводу, что... Э, я по новой там запускал, там все нормально. Да? У нас еще минут 15, да. Наше хитромудрое правительство пришло к выводу, что у нас будет кризис с 1 января. Причем независимость зависимости от того, будет подписан контракт или нет. И зафиксировало цену. Причем цену выше, чем была в декабре 2019 года. Мотивировка железобетонная. У нас, говорит, цена в январе 2020 будет на 7% меньше, чем в январе 2019. -го. Железно а как если они удерживают гривну и роняют доллар? Я не очень сейчас понимаю. Я тебе больше скажу, цена в декабре на газ в Украине 2019 -го года была на 30% ниже, чем в январе того же самого 2019 -го года. Поэтому это просто очередная афера. Я думаю, ты в уголовном кодексе тоже найдешь как бы, квалификацию подобного рода действиям. Когда цена на газ либо отфиксируется на европейских рынках, либо, что вероятнее, с учетом так сказать, относительно теплой погоды, она начнет еще больше падать. А украинцы в это время, за январь месяц, начнут платить гораздо больше. Я думаю, что по самым скромным... Это ну, вот видишь, по самым скромным оценкам разница между реальной ценой даже на европейских рынках я уже молчу там о прямых поставках из России на европейских рынках и ценой для потребителей в Украине составит где-то порядка 100 долларов Вот, собственно, результат деятельности правительства Гончарука по спасению украинцев от несуществующего кризиса И ведь это же еще и использование служебного положения, потому что вот эта история с этой фиксированной ценой вступает в действие автоматически, но тебе давали эфемерное право выбора, но вот я не успел им воспользоваться, физически не успел, нужно было поехать в Газ Контору. И отказаться от этой так называемой страховой цены, что я думаю большинство потребителей, таких же как я, перед Новым годом, плюс работа и прочие вещи, просто физически не успели это сделать. Поэтому мы вынуждены будем там в январе-феврале и марте дополнительно господину Коболеву заплатить лишние 100 долларов за заказ каждой тысячи кубических метров за использование. Это преступная халатность со стороны тех, кто допускает вот такое личное обогащение господина Коболева и вот такую, в общем-то, бюджетную яму по выведению просто бюджетных средств э непонятно куда. Так что вот такие вот были первые итоги э Нового года в нашей стране уходящего года с учетом транзитного контракта, поэтому э, мы будем следить дальше за происходящим, будем делиться этим с вами. Рассказ еще раз... Рассказывать вам все эти схемы. <с> а также квалифицировать их согласно действующего <с> уголовного законодательства Украины. Мы вас еще раз поздравляем с Новым годом, с наступающим Рождеством Христовым. Рассылайте наши видео своим друзьям, ставьте лайки, пишите нам комментарии и смотрите наши выпуски. До новых встреч, пока! И продайте последнюю рубашку и купите билет на проход.